Вы выучили предмет. А, понимаете, я ж коварищик, активист, за университет играю. Времени учиться почти нет, может так поставить, а? За университет. Вы выучили предмет. А я... Не учил. Сергей Семёнович, ага, заказывайте второй парк. Да, конечно, да ещё две, три, нормально. Думаю, да. да. Вы выучили предмет. Понимаете, я уже работаю, в этом универе для меня ничего нового нет. Просто ставьте галочку и я пошел. Вы выучили предмет. Я беру помощь, ладно. Вы выучили предмет. А да вы видели один вопрос, как я на них отвечу. Там притягивает. Так, вы выучили предмет. Вы <свист> не Вы учили предмет. Я сын декана. У нее нет детей. Я муж декана. У нее нет мужа. Деломат не у нас декан, да? Вы учили предмет? Я выучил предмет. Рассказывайте. Расскажу. Начинайте. Начну. Вы издеваетесь? Я издеваюсь. На пересдачу. Вы выучили предмет? Материться можно? Нет, она не выучила. Вы выучили предмет? Понимаете, я спортсмен из университета, может поставите так, я как бы в Вы выучили предмет? Ох, вижу порча тебе. Так, отвечайте на вопрос. Давай ручку и всю правду расскажу. Все понятно на пересдачу. Ох, гнилой же ты человек. Вы выучили предмет? Я болел. Болею и буду болеть. Ох. Поставите троечку, я пойду... Ooh.